Нет, царевич, я не та, Кем меня ты видеть хочешь. И давно мои уста не целуют, А пророчат. Не подумай, что приду. И замучена тоскою громко кличу я беду. Ремесло мое такое, А умею научить, Чтоб нежданное случилось, Как навеки перучить То, что мельком полюбилось. Славы хочешь у меня, Попроси тогда совета. Только это западня, Где ни радости, ни света. Ну, теперь иди домой. Да забудь про нашу встречу. А за грех твой, милый мой, Я пред Господом отвечу.